Всем привет! Всем привет, дорогие мои! Вас приветствует Кассандра Астра на своем канале. Итак, сегодня не такое уж как бы большое видео будет э, под названием ⁇ Что ждет впереди вперед, ⁇ Вперед-вперед как бы. То есть, вот смотрите, перед вами поле 4 знака. Вот и такие и звездочки, и ромбики, все тут, что хотите. То тут есть 4 варианта. Вы сейчас спонтанно, не напрягаясь, будете выбирать и уже выберете в ближайшие пять секунд свой, свое поле, свое изображение. Не напрягайтесь, вот что вам легко так дано. В принципе, можете, конечно, и второе поле выбрать на члена своего, своей семьи, скажем так, на своего члена своей семьи, скажем так. Итак, дорогие мои, если вы загадали свое поле я начинаю немножко будут подсказывать нам астрологические карты и конечно же наши любимые камни Итак, так так вот так Итак. это мы откладываем теперь теперь я думаю на ближайший месяц полтора ну вот где-то так О, как итак информация по вот этому полю поле я его называю немножко иногда оно бывает как затмение работает посмотрим что карты говорят и что говорят камни и это будем синтезировать итак Камни говорят, что, э, скорее всего, больших зверских таких перемен я не вижу. У вас есть ощущение, что вы зажаты в какой-то ситуации, ну, как сказать, вот живете в каком-то ритме, живете в каком-то образе жизни, и пока, возможно, даже если вас он удручает, он вам жмет, прессует, пока что не надо его менять. Не надо мечтать. Вот пока что, да, пока что. Если, особенно если у вас есть половинка, то есть человек, с которым вы проживаете под одной крышей уже, скажем так, больше 5-6 месяцев и дальше. Это говорит к тому, что не надо, не мечтай, пока какие-то огромные, грандиозные планы в ближайший месяц не надо выставлять, потому что через месяц наступает период, как будто к вам придет озарение в какой-то теме. Может быть, это будет тема нового какого-то творчества или перемены места жительства или перемена какие-то перемены в работе вы сами захотите то есть получится что марс соединился с солнцем и такое озарение вспышка получение как будто непонятно вам откуда какой-то энергии наполненность вами какой-то энергией и вы идете вперед прям как танк вас никто не может остановить такое что-то военизированное даже немножко есть в этой истории то есть вы боритесь, боритесь с ситуацией, может быть, ну, со своим этим внутренним и внешним, может быть, застоем. Единственное, что карты дают подсказку, что вот эти полтора месяца, через вот полтора месяца, с момента, как вы открыли это видео и начали смотреть, и выбрали вот это поле, может быть период, когда вы или будете закр закрывать какие-то союзы, или ломать какие-то союзы, или менять союз на другой союз. Видите, такая интересная карта сердечко с крестиком, то есть это когда мы, может быть, закрываем какие-то союзы. Но, конечно, одновременно тут подсказка такая: будь осторожен, будь осторожна, не променяй работу и какой-то творческие какие-то гипер идеи, может быть, это супер идеи, но не променяй их на личную жизнь, чтобы твой человек, твоя половинка не, не получил ощущение что а я на 25 месте и ну тогда я уйду или что-то такое. То есть, чтобы не поломался ваша Теперь информация к тем, кто еще не познакомился. Дорогие мои, в ближайшие две недели есть период найти вам вашу половинку. Вот у меня такой камень интересный есть. С этой стороны вот так, Этот, как говорят турмалиновые вкрапления. А с этой стороны две таких штучки. То есть, вот когда две штучки наверх лежит, две меточки, то есть это говорит, что в ближайшее время у вас будет вторая половинка, Вы уже у вас не, вас не будет изнутри жрать какое-то одиночество, если оно там, в ближайшие 2-3 недели вас поджирало. Это в общем, в общем скажу, камни все здесь хорошие, мне нравятся, Особенно Марс по центру, который объех... объерчает. В принципе для девушек, кстати, это мужчина. То есть если вы через 2 недели не познакомитесь, то... Через месяц тоже у вас есть период познакомиться. Это мужчина, я бы сказала, все-таки может быть немножко старше вас. Возможно, это мужчина каким-то образом связан с работой или с вашими талантами, или с вашей будущей работой, Ну, это как вариант. То есть, дорогие мои, вот такая была вам подсказка. И еще хочу сказать, кто ждет беременности ребенка, возможно, через месяц этот период наступит. Вот. Но если это наступит, и вы потом это узнаете, именно при таких конфигурациях два месяца вам нельзя никому из родственников сообщать эту новость. Не надо этим хвастать. Ко мне, кстати, иногда приходят клиентки, которые вот растрезвонили на всю родню, и потом какие-то проблемы и недоносы. Вы все поняли, про что я сейчас сказала. Теперь информация по телу. Не знаю, почему по телу. Смотрите, как интересно, мало сюда камушков упало. Мало, дорогие мои, маловато. Звезда, какое-то творчество, какие-то наполненности идут, наполненности. Возможно, у вас уже такие карты могут быть, когда у вас уже есть какой-то помощник, у вас есть, может быть, какой-то пусть небольшой, но коллектив, который помогает вам притворять в жизнь. Вообще это камень золота, золотой камень. То есть тут в принципе не так все плохо, что касается и вашей востребованности. И через месяц будет усиливаться, еще будет какое-то усиление. То есть если сейчас еще слабо, то через две недели будет такой вау, такой марш-бросок. А через месяц еще будет марш-бросок, то есть какое-то усиление такое идет немножко как каскада. Но каскад идет наверх, на, сейчас скажу, как бы на подъем. И вот через месяц, что вот этот будет подъем, вот этот объем, что вам жизнь дает счастье, удачи, фортуны какой-то. Вот там главное не упасть с той точки, с той ступеньки, удержаться. И еще хочу сказать, что через полтора месяца в прямом смысле у вас какая-то есть опасность связанная с высотой, с лифтами, с электричеством, с полетами на самолетах. Ну вот такое. Ну в том числе, может быть, не надо совсем, если вы получили от жизни за какой-то срок какие-то бонусы и помощи, может быть, надо припосадиться, пожить в этих бонусах, вот в этом уровне. Может быть, не надо от жизни просить все время, давай, давай, давай, чтобы не произошел, эффект, э, как в сказке с золотой рыбкой, да, чтоб потом ну, больно не было падать. Вот такой тут, дорогие мои. Теперь по ромбику, ромбик у нас. Ромбик насыщенный. Ромбик говорит: не сиди синим, иди вперед, выполняй свои какие-то и обязательства, и обязанности, и пора притворять в жизнь какие-то планы. Может быть, 2-3 года назад вы их выставляли, сейчас они застряли, а все равно подумайте и скажите себе, а что я могу сделать, чтобы продвинуть? может быть, не так, может быть, через интернет. Или частично, какой-то первый шаг, первый этап. Вот что ж там делать? Вообще хочу сказать, что э, здесь много любви, много взаимной любви. Любовь через месяц, если у вас еще нет половинки, то через три недели у вас открываются врата, э, когда сумасшедшая любовь, обалденная любовь, какая-то космическая любовь будет вас... Э, озарять, наполнять, тянуть вверх, вперед, вдаль, ну вот как бы вверх, да. И в дальнейшем вас ждут большие такие, через месяц, полтора, больше, ну через полтора, какие-то большие продуктивные наработки. Но ближайшие две недели, даже три, все-таки, я бы сказала, слейтесь, сойдитесь в слияние своими любимыми, со своими любимыми, даже если вы с ними уже давно проживаете вместе. Надо слушать, что они хотят. Может быть, вы своими талантами, помощями помогите вот вместе. То есть такое ощущение, что если у вас на сегодняшний день немножко какой-то разлад, то есть эффект вот этих лебедок и щука, который каждый в свою сторону тянет, то камни говорят объединитесь, подойди философски, хватит дуться, хватит пытаться недопонимать. И все ж понимаешь, но вот не нравится что-то, найди золотую середину, давай вместе. Посмотрите, как интересно. Вместе по центру карта денег лежала, да? Вместе. То есть на сегодняшний день такое ощущение, что, возможно, вы не слушаете свой внутренний голос. Какой-то демон вас гонит немножко не в ту степь, как я говорю, не в том направлении. И, возможно, есть кто-то, кто вас учит жизни в кавычках, может какой то очередной МММ или что. То есть, то есть вкладывайтесь только в себя, дорогие мои. Халявы не бывает. Никогда не забываем опыт МММ. Если вы молодой и молодая, и не знаете, что такое МММ, прям сейчас откройте компьютер после, или вы уже в компьютере смотрите, откройте другой этот самый лист и напишите МММ. И посмотрите внимательно, что такое. То есть не надо попадать в МММ, и не надо, но и не надо э, пытаться позариться на чужое, где человек, знаете, такой эффект ракетерства, где человек уже пришел, сделал, работал, а ракетер пришел как бандит и говорит, ну и что, а я плевал на твои усилия, вот да, мне там пять процентов я с тебя слезу а иначе там какие-то угрозы или что то есть вот эта карта такая когда мы можем попасть и под рэкетером и сами стать ракетерами. вообще-то карта воровства эта карта говорит что через полтора месяца у вас возможно что-то связанное с воровством какая-то ситуация или вы захотите что-то забрать или у вас захотят что-то забрать а, вот то есть на, через полтора месяца большие суммы наличности не храним в доме, это точно. Не вкладываем в МММ, это тоже точно. Не вкладываем в какие-то новообразовавшиеся, свежие, юные банки. А сейчас вами в ближайшую недельку будет еще как бы демон толкать, как бы наблюдать за, вас, за вами. Но приходит ангел, вот этот камень ангельской помощи, и он лег немножко зацепил и ваше поле тоже, то есть через полторы-две недели слушайте подсказки извне. Слушайте подсказки старших людей, может быть. Прислушивайтесь, именно присматривайтесь к своим снам, к каким-то вот и дополнительным информациям. Если серьезная ситуация, обращайтесь ко мне на платную консультацию часовую в WhatsApp. Вот тут так. Тут так. Но не изменяйте тут своим... Целям они у вас правильно выбраны и вы ну, установлены, продуманы. Идите, идите вперед. И теперь информация по, как я называю, это лунный отсек. Тут тоже довольно много камней. Один тоже прозрачный. Он каким-то боком относится, как бы, к теме лунной. Давайте посмотрим. И Нептун. Смотрите, дорогие мои, как интересно. Итак. Нептун говорит о каких-то мечтаниях, о каких-то брожениях так и в голове. Возможно, Сейчас, сейчас, кошка идет, кошка идет. Да. Ну, что ты хочешь, что ты тут хочешь? Да? Пришла кошка нам. Ты не мешаешь на съемка. Вот. Ну, возможно, у вас есть большая доля творческих каких-то моментов. И поэтому и по... иди сюда. Иди сюда, будешь нам помогать? Оп. Ну, тихо, тихо. Нет, ты тут залезь или не залезь, дорогая моя. Что-то пришла сказать. Как интересно, к этому полю пришла кошка. То есть, вот какие-то, подключайте еще интуиции. Кошка в чем-то мистическое э животное, да, включайте какие-то интуиции. Итак, смотрите, что я вижу. Ну, во-первых, будет вам ближайшие, через две недели, там будет 8 дней, когда вам будут очень сильно помогать какие-то силы. Возможно, даже по какому-то дедушке эти силы такие... Если у вас дедушка немножко шаманин, шаманил или чуть-чуть как бы владел какими-то знаниями в теме лечения, тоже тут может быть такой, знаете, эффект. То есть это через две недели вот так. Потом через месяц у вас камень фортуны, ну, как сказать, в какой-то степени он камень фортуны, защищающий вашу любовь от э, и ваше тело от врагов каких-то, то есть... Может быть, там период сложный и не очень благоприятный для каких-то медицинских операций, скажем так. Вот это есть такое. С другой стороны, это может быть помощь, какая-то помощь в защите вашей любви от врагов. Значит, в этот период не надо никого слушать, надо идти к своей цели, никого не бояться, может быть, если вы недавно познакомились, может быть, родню не слушать, может быть, даже выставлять планы на какую-то поездку, переездку, как я говорю, вот тут момент такой есть, колесо, оно всегда отвечает за поездки, и вообще через месяц, через месяц хвостика, кто еще до конца не вступил в период любви, будет у вас какая-то любовь такая хорошая, теплая, мягкая, такая очень душевная, духовная, может быть, плюс все вместе. И также там будет через полтора месяца, дорогие мои, у вас период наступает, когда какая-то женщина может вам очень существенно помочь, реально помочь. Или будь то здоровье, будь то с переездом, будь то с деньгами, будь то с каким-то блатом в каких-то структурах. Вот тут очень интересно. Дорогие мои, буду благодарна вам за лайки, за донаты еще больше буду благодарна и, дорогие мои, до встречи!